Смещение, то есть прямая линия, собранная секция вот так, потом левее собранная секция грудная, правее собранная секция поясничная, при условии, что крестец, крестец пытается ловить среднее между грудной и поясничной вертикалями. Вот до такого уровня мы смогли собрать ее за три сеанса, до этого здесь каждый позвонок вообще тянул одеяло на себя. Сейчас будем делать дальше. Детем мы уже явно утомили, мышцы реагируют замедленно, поэтому на сегодня сеанс мы закончили. Эти царапы хорошо с другой стороны. Так, сейчас я это поярче дело прорисую. Но в целом все достаточно привлекательно смотрится. Так, что мы тут видим? Мы видим, значит, отчетную точку. Так, а вот она была. Выступающие шейный Так, выступающие шеи. Я не точно прорисовал, плюс поворот головы. В общем, первая грудной отчетная точка у нас. Здесь идет совпадение, то есть, ну, здесь особых проблем и не было. Дальше выступ груди, в общем-то, устранен. То есть полностью прямая линия позвоночника. Чуть-чуть крестец мы подкорректировали. Но крестеца не надо было. Нужно было грудную секцию полностью вставить. Это достаточно типовая ситуация, потому что сначала мы настраиваем по нескольку позвонков, а потом целыми сегментами они переставляются. На самом деле половина из того, что я показываю, это работа непосредственно ее нервной системы. Но мы работаем как бы и с, с мозгами, и с мышцами, и с суставами. Значит, из имеющихся слабостей... Если камера передает, то здесь грудном еще небольшая впадина при выступающих верхних поясничных. То есть их бы нужно немного по чтобы поясничную дугу сделать лучше и мягче. Соответственно, грудные подвытащить назад. Ну, как бы шейный, грудной, поясничный прогибы восстановить. Но это работа больше родителей на валиках, потому что прямо сейчас мы получили ось позвоночника полностью выправленную. И на сегодня этого вполне себе достаточно.